Я не знаю, как мне спуститься пацаны. ZCX мне сейчас просто закончу. Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт. Мы продолжаем серию Трэш-игр, которую я записывал до моего отпуска специально, чтобы не проебывать нихуя, чтобы контентом наполнялся мой канал, пока я, блядь, свою жопу толстую грею где-то и набухиваю, искал. Короче говоря, сегодня у нас игра, которая называется Бетардия. Э, и она сделана, как я понимаю, на основе всяких двачовских мемчиков и так далее, и так далее. Сейчас вы сами, в принципе, -то увидите. И, э, если честно, она мне даже очень понравилась. Она, по-моему, очень забавно сделана. Нам ссылочку какую-то жесткую кидают, типа на компьютер. Мы ее открываем, блять. И нас нахуй у нас затягивает внутрь. Еб твою мать. Три минуты я поиграл до того, как начал записывать. Потому что там, если честно, мне все так понравилось, что я, откуда мы в пизду, короче, я хочу свои первые впечатления. Вот название Бетардия, собственно, это бета, ребята, игрушка. На в раннем доступе, но, в принципе, такие, конечно, проекты супер серьезно воспринимать не стоит. Мы попадаемся в какую-то непонятную комнату, здесь какие-то пидоры, короче говоря, в замечательных масках Гай Фокса, какой-то уебок, жесткий причем уебок. Бля, озвучка идеальная просто, озвучка ботом, это вот просто самое лучшее, по-моему, что можно было, блять, придумать. У них то странные одежды. Короче, мы можем, как я понимаю, быть либо за либо, ну, в смысле, не за раков, за Гай Фоксов. Да, либо вот за Битарду, собственно говоря. Вот, и тут нам дают на выбор, короче. Играем ли мы за Гая Фокса, или играем мы за Битарду. Но я же не пидор, чтобы играть за Гай Фокса, поэтому, конечно же, мы будем играть за Битарда, ребята. Э -э, начинается сама игра после этого. Вот дальше я ничего не знаю, я вышел, оказался, хрен пойми, где? Тебя барабас, а ты, ты чё, блядь? Ты ч, сука, Гай Фокс, Гей Фокс, блядь, ебучий минус, сука. Чё ты, блядь, твоё волосы? Мамка твоя ньюфак, ты, блядь, иди нахуй, чё ты Ну-ка. Ну пошли, заходите в дом. Короче, вот мы оказались, собственно, в битардии, да? Я его фата Посади его в клетку, ты знаешь инструкцию. В смысле, блядь? Подожди, этот вроде не рак. рак. Я не рак, я супер батя, вообще МЛГшник. Я не уверен. Да, он убил одного на улице. На изи развалил! Боже, присаживайся. Ты знаешь, что тут происходит? Не знаю, понять не имею, блядь. Тут все отличается от нормальной жизни. You это really? мой детский дворик. Это не псевдоинтеллектуальные обсуждения с твоими пьяными однокурсниками. Битархия — это место, где люди могут побыть чудовищами, ужасными, бесчувственными, безразличными чудовищами, которыми они на самом деле являются. Uh -huh. Кого ты убил на улице? Рак. Раздражают, не правда ли? Мы пытаемся с ними бороться, но периодически они снова и снова набегают сюда давай их всех выебь вообще на изи. ]や... Давай я его отхуярю, блядь. Ха-ха-ха, ч сплесотично тебе пиздюлей, блядь? Блять, ща отъеду нахуй, меня сейчас заебенит, блядь. И за птай! Спасибо, я думал, он нас сейчас затравит Кстати, возьми лицензию на оружие. Дайте мне лучше хилсов! Что ствол купить не сможешь? Ты даже улицу не сможешь пересечь живыми. Ебать, что тут, происходит в этой игре, ебанутый? И да, если хочешь заработать, советую сходить на строй, ёба-небоскрёба. ёба, -небоскреба. ёба Блядь, ну да чё, открытый мир, блядь, работа-симулятор жизни, ёпта. Бля, я могу пройти вообще сквозь это, смотрите, блядь. Это секрет, что ли, ебать? Я... О! Изи, блядь, изи-лутинг, ребята. А вы чё думаете, я, блядь, игры такие играть не умею? Вот это я батя, блядь. сразу нахуй на. Подождите, а. А, вот мне дали бабки. Что такое? Изис отащил, печь! Мадафака! Вознаграждение 50 турсов! Взяли лицензию на оружие, ребята, Все, блядь, просто ты нахуй! Ты? ты что делаешь? На самом деле никогда не сидел на 2 ребят. Ну, то есть я как бы знаю, что там творится, да, я в теме, но не сидел никогда на 2- не общался. Для меня это слишком жесткая какая-то хуйня, блядь, старый человек, между прочим. Я старый. Ну смотри, во что я играю, нахуй. Надо, конечно, приобщаться. Надо приобщаться к культуре молодых, вот этой все ебанутой, так что мамку твою ебал, блядь, и не выебайся. Ставь лайк. Ставь лайк, блядь, или мамку твою ебал. Ставь, да, блядь. Нормально, канает, канает. Кто там, блядь, нахуй вещает? Блядь, Игруха, на самом деле, очень пиздац, сделана для такого ебаного парашного Индии. Нажмите Е, это что такое? Оружие, ёпты, давайте купим. Пистолет, епта. Во, 30 лузов пистолет стоит. Автомат сколько стоит? 120. А мы патрон то нихуя не купим. Давайте возьмем. Ракетницы. на Накинуть там нихуя не хватит. Давайте пистолет пока возьмем, потому что у нас не так много лузов. Еще можно их продавать потом. Все, нормально, да, назад. Все остальное пойдем зарабатывать. Во. Изи, блядь. Все, если кто будет выебаться, мы теперь можем расхуярить его нахуй. На изи. Привет, братан. Ты хуй тут стоишь. А это что продает? Джел Брейк, iO7. Че за хуйня, блять? Что тут происходит? за игра такая, епта, мать. Пиздец, открытый жесткий мир, ребята, блядь. Выбирай, что делать. Че за пиздец? Что за игра ебанутая? Вообще, кстати, прикольно, прикольно, очень круто сделано, смотрите. Реально можно бегать? Я думал, это какая-то супер мега тупорылая параша, просто жесткая. А оказалось, по-моему, довольно-таки годно сделано-то. Что а здесь, блять, Габен, ну? Кей-бен. Кей-бэн. кей гей Ооо, вот как и Гейбен. Гейбен. Гейбен. Так, ладно, хватит, короче. Каска. А, это типа на меня можно надеть, да? Апгрейды, да? Ты знаешь, что такой мебать? Уменьшает время преследования в 5 раз. уменьшает Уменьшается помощников в 2 раза. G -band. G -band. Ай, блядь, фольга. Бля, я сняла? Защищает от шокера. Так, а сколько это стоит, я не понимаю, бабки-то есть? Купить 100 hey лузов, hey ебать, hey ребят, ой, 1200, ёпки hey мать. Hey ну его нахуй, ладно, у нас пока не хватает денег, нам надо придумать, как заработать бабла, чтобы купить себе апгрейды всякие жесткие. Бля, здесь много, короче, разных развлекушек, насколько я понимаю, да? Так, если отап, нажму, у нихуя, зацени, ютуб. Битарди офишал, офишал тизер. А, тут можно прям тизер этой игры посмотреть, лол. Карта есть, вы посмотрите на это дерьмо. Камера, блять. Фронталка есть. Фронталка, ребят Давайте селфи хуйнём Ну, фотка, ебать при space Спейс Скриншот сейф стриминг скриншот Найс, блядь Мыло, блядь теплый ламповый Что это такое? Сутуха Здравствуйте, я кивил Хотел бы, чтобы кое-что для меня сделали Показать на карте Нихуя себе, блядь Нихуя себе, ребята Бля, это пиздец, пацаны Слишком сложно Я думал, она попроще Ладно, давайте попробуем хоть что-то сделать Хоть чего-то найти Так, я не хочу больше радио Еб твою мать, блин, я вообще охуеваю, ребят, как сделано, захуяет, просто полный пиздец какой-то, блядь. Чуваки-то заморочились и продумали, в общем, единственное, что проблема, что вот, блядь, от того, что он так ходит, меня, блядь, укачивает, я хочу блевать просто вам в лицо. Че там происходит, что-нибудь понятно? Давайте посмотрим. Возьмите квест настройки, а где он, блядь? А где мне взять квест, который вы мне сказали? возьмите квест, да? Где убрать-то, ёпты? Опа. Да. На и не Первая кровь, помоги с охраной, ебать возграждение но лузов. А почему ноль-то? Почему ноль -лу лузов, бля, нол лузов, да блять! Хустим, давайте возьмем. Ты не пожалеешь. Базар Короче, ноль. Для начала тебе надо взять шатку FBA, Давай. Бесплатно. Давай, давай мне ее. Работать, Быдло. солнце еще не А где мне взять шапку-то? Алё, братан. Возьмите кепку у Габена. Во, во во, теперь к Габену надо идти, блядь. Тут же написано слева для даунов, как я. Я все жду, когда на какой то какой-нибудь адовый замес, блядь, и смерть, убийство, и так далее. Но пока hey что черта не происходит, да? Hey так, выбрать. Все, назад, блядь. Изи. Хуль так быстро тут темнеет-то, блядь. Нахуй тут здесь рандомный, блядь, день и ночь. Ладно, хусим. Возьмите квест настройки. Но я опять к охране, правильно я понимаю? здорово уже похож на, на твою маму. Купи шокер, как ты будешь страх. Блядь, а шокер, -то у меня денег-то нет. Купи шокер, ⁇ ёб твою мать. А шокер сколько стоит, и где его брать? Давай попробуем найти это дерьмо. Гей, Бен. Может, вот этот пидор шокер мне продаст? Что ты мне продашь? айос. Нет, это все не нужно. Мне ждите. Ах ты, блядь! Ты чё, нахуй? Ты чё, сука, делаешь? Почему он меня пизданул, блядь? Сука, а? Ух, хера это было вообще. Ты не спал более суток. Ты мне чё, ещё спать надо? Вы чё, охуелишь, что ли, совсем? А у тебя есть шокер? Купить шокер? Где? Пистолет, обычная битва, рекомендуется для обычного боя. У этого нету шокера, ребят, мы же помним. Так, давайте, кстати, восстановим здоровье. Купить подорожник 10 лузов. Да ты охуел, ёпта, алло. Блядь, пидор. Ладно. Хуль ты выёбываешь. Странно, что они здесь не сделали такую хуйню, что когда ты пиздишь курицу, за тобой вся битарди гоняется, пытается тебя убить, потому что это же классика, ты! Почему они так не сделали, камон? Братан, как у тебя дела, блядь? Лол, в текстурах застрял. Блядь, заебись. А это что? И что я сделал? Я не могу теперь, ребят, взять никакое другое оружие, перебегать теперь с этим дерьмом. Я, кажется, понял. Вон снизу там, блядь, кружочки, наверное, показывает, где мне надо это купить, нет? Блядь, смотрите, я прав, походу. Удерживайте клавишу мыши. Самый Ух ты, ебать, что я сделал? Так, я понял, я понял. Все, нам внизу показывает, ребят. 25 лузов, вернитесь к канону. Так, здравствуй, брата, ты чё? Молодца, теперь ты настоящий охранник. А зачем я говорю за него? Он же сам сможет. Мне начальство сообщило, что некоторые строители отказываются работать. Иди и покажи им, кто настройки главный. Разряд шокерн должен пойти им на пользу. Главное, не убивай. Я понял. Вот, где-то тут выебывались, да? Ты чё, блядь? Занаваливай, что ли, голосуешь, а, пидор, блядь? Ты чё, блядь? А ты чё тут делаешь, сука, а? Ну ч ты не падаешь-то, пидор? Минус. Давай, вырубайся, нахуй. Минус, блядь. Все на Изи, затащили, блядь, отряды Путина здесь, ёпта! Нет. На самом деле, ребят, вы же понимаете, я шучу, да? Вы же не думаете, что я такой дебил? Вы же понимаете, что все для лузов, я несу. Так. Почему так долго? следующий раз работай быстрее, либо никакой зарплаты. Вы мне так скажете, что ноль лузов. Я забыл на 14 этаже свою биту. Быстро принеси мне сюда. ты так охуел совсем, братан. А пизделка, а выстрелы. Я хочу убийство, у меня есть пистолет, нахуй. Зачем он мне нужен, по-вашему? Может быть, мне здесь мешать будут? На 14 этаж. Блядь, я могу лифт вызвать? О, лол. 14 этаж. Бля, заебись у них музыка в лифте, блядь. Вот это топчик, я понимаю. Это респект, я адовые. Всем, блядь, там такая музыка. Опа. Я сказал, блядь, сейчас будет пизделка. Раз, два. Он мне показывает врагов. Изи, блядь, давай, иди сюда, раки ебаные. Блять, МЛГ нахуй! Ты что думаешь, блять? Затралил на аза, понимаете? На аза. Вы что думали, что для меня это проблема? Я с битард ты чё? Кто это? Ты свой, блядь? А, это охрана. Ладно, хуй с ним. А где бит это ебучая? Взять джетпак. Я хочу jetpack. Ай, блядь! Вы умерли, в следующий раз будьте аккуратней. Лечение 15 лузов. Блядь, это как произошло? Это, блядь, была ловушка, что ли, или что? Возьмите квест настройки, так я же уже брал. Еще один. Ты а, охранник. о нет. Еще раз, ребята, выполняем, быстро. Блять, я там нарвался, получается, на какую-то хуйню, да? Еще раз, ребятки, давайте, еще разочек. Там джетпак был, ребят, халявный. я хочу его забрать себе, блять. Ну, мы положили-то тех ребят вообще на Аза, правильно? Мы же, блядь, батки, убийцы, молодые жники, битарды жесткие. Дома, которые сидят в Counter-Strike, играют. А что был за черный чувак, ты, который, блин, бегал, я не понимаю. Что тут за сюжет жесткий, замороченный, прикиньте? Мне даже играть хочется в это говно, Может, постримить? Изи, изи блядь, а почему так медленно, затралил. я всех затралил ребят, на аза ёпта, а где вот этот черный это был чувачело? вот он, а погодите какие бомбы, какие бомбы, они тут, блядь я, я понял ребята, нам надо спасти все, я кажется догнал. Они, короче, установили там бомбу, мы их убиваем, потом нам надо найти и обезвредить бомбы. Вот что надо делать, вот почему мы взорвались, епт твою мать. Бля, сюжет подвезли, ребят, блядь, к тьмаке нахуй. Ну патронов у нас благ хуя. Что делать с этими бомбами, я только не очень понимаю. Потому что я их даже не вижу, если честно. Они устанавливают бомбы, ребят. Вот, видишь, он, он устанавливает на эту хуйню бомбу. Вижу бомбы, все. Ты уже ничего не 26 секунд. Вы взяли биту. Блять! Ай, блядь, не, ну биты хуево, ребят, биты неудобно, сука Тихо, как вы умерли, да ебать тебя сраку, а Так, блядь, еще раз, так попытка номер 245, на да, еб твою мать Обезвредить или съебаться, одно из двух Либо мы должны съебаться, либо мы должны их обезвредить Иза, блядь а если я съебусь? Ты, ты сдохнешь. А я съебую нахуй. Ну что взрывается это дерьмо? Я не знаю, как вниз спуститься в сады. ZCX. Мне сейчас просто хочется. Оконч... <связывая> Смотрите, ну я выжил. <связывая> как вниз-то спускаться? Вот же, вот же, вот же, вот же, вот же, вот же, вот же, а блядь, на, на shift просто. Они все отъехали, вернись к Анону, так он мертв. Музыка эпичная, блядь, пиздец. Где Анон-то? А, подождёте, он не здесь. Это он? Нет. Ты, что это, мразь? Это ты взорвал, сука? Ты мне сразу не понравился. А ну иди сюда, говно. Блядь, да я тут при чем нахуй? Почему я, блядь? Устаю что... если вы миссия завершена Изи, ёпта, блядь, завершена, нахуй Потому что я батя Возграждение 500 лузов, охуеть Так, интересно, где следующая у нас миссия Где следующая миссия Помоги, прошу, мою тяну кораль Что-нибудь хорошо, вот, давай вот это показать на карте Бля, охуенная игра, слышите, блядь, мне что-то очень нравится. Может, ремак по ней запустить. Ребят, если надо стрим по этому дерьму, напишите в комментах, блядь, посмотрим, сколько у вас будет. Если реально нужен стрим по этому говну, я из отпуска приеду и сделаю, блядь. Будем с вами угорать и заниматься какой-то хуйнёй здесь, походу, полнейшей. Вот, он плачет. Анон, мне нужна твоя помощь. Вот, это он, да. Насколько я знаю, ее держит где-то в лесу. Помоги мне за щедрое вознаграждение. Я отдам тебе все, что у меня есть. Только верни мне мою няшку Лампа и тян, хуй его поймешь. Взять квест, давайте. Слушай сюда, у моей няшечки волосы цвета голубого небозвода. Она умеет хорошо петь. Это моя любимая Итакимакура. Да-да, оно Это подушка. Подушка с моей любимой два дебоги. Блять. Она лучше этих мерзких Хорошо, блять, братан. Он мне не показывает, ребят. То есть мне надо ее найти, что ли? Это я не хочу, блядь. Я, блядь, в этом не самый лучший, особенность мне никто не подсказывает. Заправить джетпак. Ну, достань джетпак, Джей. Заправляем, ребят. Все, вот этого нормально. Я думаю, этого хватит на 2 минуты есть еще, правильно? Так, патронов у нас не так много, но еще есть. Бля, где я должен искать его подушку? Ну его нахуй. Давайте посмотрим, что там еще есть тогда. Так, не сортирован теплые лампы. Пш -пш -пш -пш. Ничего не слышно показать на карте. Арена. Попробуй себя противостояние беспощадным раком. Докажи, что у тебя есть яйца. Пятая колонны. Боремся с кровавым режимом, нету гнетения. Приходите. Давайте. Арена. Где-то в жопе. Ну, давайте сходим. Как Видите, тут здесь типа открытого мира что-то, короче говоря, всякие миссии можно выполнять, да. бегать, какие-то ебанутые, конечно, оформленные в соответствующем стиле. Но вообще игруха сделана, по-моему, пиздата, если честно. Мне, мне почему-то доставляет это дерьмо, я не знаю. Это, много ли здесь контента и насколько долго это все тут может продлиться, конечно. Так, а вот у нас арена это жестко. Давайте посмотрим, что здесь происходит, в этой арене. И там раки жесткие, которых мы должны будем победить. Да, Да мы сейчас всех разваливаем, у меня же аим, аим, бля, я же аим мастер жесткий. Правильно? Мы сейчас всех будем убивать. Дальше проход закрыт. Нажмите Е. E. Ну-ка. Лёгкая. 40 лузов. Средняя. 20 лузов. Сложная. 5 лузов. Попробуй себя противостояни. Беспощадным раком. докажи, что у тебя есть яйца. Давай средняя. 20 лузов. Вот мы, видимо, платим за, а, за попытку, правильно? А что мы должны делать? Тебя... Ай, блядь! Ты чё, блядь? Ебать! А чё они не, не дохнут? Я же всех, во всех попадаю. Ебись ты, конём! Мужики, помогайте! Чё вы стоите, нахуй? Ай, блядь! Ай, блядь! Иди нахуй! Блять, я отъехал нахуй, баный комон. Выбили 5 противник, перекот 5 противник, лечение 15 лузов, профит минус 18 лузов. Блять, хватит, пожалуйста, хватит воскреснуть 40 лузов. Я, блядь, еще не все, блядь. Это что за дичь? Блять. <с Birch> изи, изи, изи, изи. Нет! Иди нахуй, иди нахуй. А я могу с них что-то собирать? Идите нахуй! Ч я собираю? Здоровье? Вот это что я собираю? Блять, блядь, блядь, 6 здоровья, ребят, 6! Надо настрелять себе как минимум, блядь, на воскрешение. Блядь, это полный ад. Ай, блядь, выебли. Так, 24 противника. Профит минус 15, почему? Ой, да ну нахуй, ладно, эту арену. Это сложно, слишком, ёб твою мать. Так, ладно, братва, я думаю, что на сегодня хватит этой ебанутой игры. Она, конечно, довольно-таки прикольная, да? Она очень забавно сделана Я уверен, здесь много чего можно сделать Поэтому, если вам вдруг зашло жестко, и вы такие, блядь, это шедевр Ёб твою мать, Артем, снимай еще. Я обязательно для вас сниму еще один ролик, либо, может быть, даже по стримлю. Вы там пишите в комментариях, что думаете. Вот. А сейчас, собственно, можно заканчивать. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Лайкосики, лайк, ставьте, не забывайте. Если вам это все дерьмо заходит. А если не заходит, напишите, почему она вам не заходит. Я буду очень вам сильно благодарен. Жесткий. Респект, точки, и до встречи на стримах и на новых видосах. Мадафака, блять. Сука, нахуй, блять, кипидор, блять, не Сука, извините, пожалуйста. Ладно, все, я пошел. Всем пока.